Так, мы играем, играем по захвате, запуске. 6 к 9. Не так уж и легко, но и не... Да, скоро. Убил двоих. Так, подсад, подсадочка. Ну все. 9-10. Мы нормально поиграли. И нам дали опыта 242. Не самый хороший, но... Что есть, то есть. Много... 32 фрага сделал, а я 9. Я никуда не спешу. Ну, хотите, чтобы больше делал? Как бы... Делайте... Мне... Подписчиков на YouTube 50. И я точно буду каждый день, ну не каждый день, хотя бы через один день, выпускать видосы. Делаю их в неприятных условиях, но буду, буду, как получится, пока времени есть, посмотреть. Ладно, все, я выхожу, до скорых встреч, пока, пока, мои подписчики. И где-то тут подписка идет. Подписывайтесь на мой канал Она либо снизу, либо сверху, либо тут Короче, снизу берите, подписывайтесь